Задумывались ли вы о том, то что где-то есть ваш двойник? Я да, и поэтому я решила снять это видео. Я пригласила на съемки свою подписчицу Катю, которая оказалась вообще не из Москвы, но познакомились мы именно в этом городе. Всем привет и добро пожаловать на мой канал И сегодня я снимаю видео не одна, а с совершенно новым человеком на моем канале Знакомьтесь, это Катя, моя подписчица Всем привет Которая из другого города И познакомились мы с ней тоже совершенно случайно Когда Катя подошла делать со мной что? Селфи Селфи Катя подошла ко мне в авиапарке, сделала со мной селфи И, собственно, так она оказалась здесь Давайте ее поддержим лайками Напишем кучу приятных всяких комментариев Потому что Катя волнует она переживает, я тоже переживаю, потому что такое видео на моем канале будет в первый раз Что мы сегодня с тобой будем делать? Перевоплощение Мы будем перевоплощаться в меня, а вернее Катя будет мной И впервые в вашей жизни у вас будет две тельняшки Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, поддерживайте Катю приятными комментариями Ну а мы начинаем! Я решила Катю красить примерно так, как я крашу саму себя. Очень часто это в розовой гамме, потому что розовая гамма хорошо сочетается с цветом моих волос. Поэтому Кате тоже это предстоит. Я буду стараться, а там получится или нет, я не знаю. Если больно, ты кричи! ааа, ты делаешь мне больно. И чтобы вы не сильно скучали и не смотрели просто, как я крашу Катю, я решила задать ей несколько вопросов. Как давно ты смотришь мой канал? Ну, я думаю, примерно около года где-то приблизительно. А как познакомилась с моим творчеством? По-моему, первое видео твою я скетч посмотрела. Считаешь ли ты то, что мы с тобой внешне чем-то похожи? Ну, возможно, чуть-чуть. Как тебе вообще сама вот эта идея данного видео? Достаточно интересно. Ты не против быть моим клоном? Да нет, да нет. Вроде бы да, вроде бы нет. Как ты думаешь, как отнесутся к вот этому видео твои друзья или одноклассники? Ого, как так? Почему не я или что? Не знаю, ну, как-то как ты вот так вот съездила в Москву mm -hmm. и попала в видео. Да родители знают, что ты сегодня снимаешь видео, или ты не говорила. Честно говоря, мама не знает, так как она в своем городе сейчас, где mm -hmm. я живу. Вот. Папа одобрил, а.. Моя тетя и ее парень были немножко тоже ошарашены. Шокированы. Да, скажи, что ты почувствовала, когда я тебе написала? Я была в шоке и... Радостные одновременно, непонятные чувства Было ли у тебя такое немножко сомнение, что вдруг это какая-то шутка или пранк? Нет Не было, да? да? То есть ты по мне была уверена да. целиком полностью Давай, смотри на себя и говори, получилось или не получилось Красиво очень Мне кажется, если мы будем смотреть друг на друга, то в принципе, да, она похожа, прикинь А еще у нас голубые глаза тоже вот это, вот это поворот, Для того, чтобы наши скати и образы были более похожими, мы решили купить и одинаковую одежду. Для этого мы поехали в магазин, где очень долго выбирали одежду. Мы выбрали где-то три лука, которые потом примерили. Ну что, да. а теперь мы несем самый главный атрибут, это волосы. Первая проблема, с которой я столкнулась во время съемок этого видео, это парик. Я не могла нигде найти парик зеленого цвета. Я поехала в салон, где обычно крашу волосы, и надеялась, что именно там я найду тот самый заветный зеленый парик. Но там были зеленые парики, но не того оттенка, который на моих волосах. Поэтому я решила взять белый парик и подумала, что, возможно, я могу попытаться его покрасить, и вдруг краска его возьмет. Но так как этот парик был не из натурального, волос естественно он не покрасился так как я хотела да он покрасился но покрасился в голубой после этой неудачи с белым париком я решила все-таки не сдаваться и приняла решение попытаться найти парик в интернете и знаете что я его нашла только вот он ко мне не приехал единственной надеждой которая у меня оставалась это поехать в магазин где мы обычно с дениской покупаем реквизит для наших съемок роликов один день как и знаете что мы нашли там зеленый парик так долго искала парики и в итоге нашла в том месте, где мы всегда себе покупаем реквизит для своих видео. Так что я не знаю, почему я сюда сразу не пошла. ту Вот такой вот длинный парик я смогла найти с более-менее подходящим цветом для моих волос. То есть, mm -hmm. как бы чуть-чуть совпадает. Ты не понял? Нет. Но ты так Надев на Катю парик, мы столкнулись сразу с двумя проблемами. Первая проблема – это длина парика, а вторая проблема – челка. Потому что у меня нет челки, а на парике была челка. Поэтому я приняла решение резать. Теперь у нас обстоит дело следующее. Как стрижет меня мой стилист? Он берет все волосы вот сюда. Ну готово? Угу. Я отрезала немного длины у парика, чтобы он был короче. Просто Начало положено. Твои зеленые волосы. Я могу быть парикмахером. Я тебе отвечаю, там просто идеально. Немножечко укоротила челку, но я подумала, что будет странно ее убирать полностью, потому что тогда парик будет тоже выглядеть не очень. Поэтому мы с Катей приняли решение, опять-таки, просто заколоть челку по бокам. А теперь я хочу провести для вас небольшой тест. Я вам сейчас покажу кусочек, и вы должны попытаться определить, где настоящая я. Самое удивительное то, что когда я выложила подобный опрос у себя в инстаграме, очень много людей выбирали не меня, а именно Катю. Я была честно удивлена. Даже некоторые мои друзья писали мне, что выбирают правую девочку, хотя это была Катя. Я думаю, что люди ошибались как раз таки из-за того, что у Кати был яркий парик, а люди привыкли к тому, что мои волосы яркие. И не учли тот факт, что со временем краска все-таки вымывается. Теперь я предлагаю заценить вам финальный образ. Пишите обязательно, получилось или нет. Мне кажется, что этот эксперимент Явно удался, получилось очень круто и мне безумно понравился результат. Ребята, вот такой вот у нас получился образ, мне кажется, Катя на меня очень сильно похожа. Как вы считаете, похожа Катя на меня или нет? Нам кажется? только что да. сказали то, что мы все. Да, так что сегодня у меня новая сестренка. Все получилось. Единственное, волосы мои чуть-чуть вымылись, конечно, но в целом со спины, я думаю, очень сложно понять, что это не тика. Поэтому у меня официально появился клон. Я бы очень хотела, чтобы вы нас поддержали лайком и просмотром. Всем пока и до новых встреч. Пока! -пока.